был бы закрашен черным цветом мир без тебя стал слепой планета вечно блуждающий в вихре космических лет среди миллионов безвиг и безмолвных планет но верим мы Свет мы сотворим, но верим мы, что ты нас в этом мире поселил. Что день придет, и сбудутся мечты, и светом счастья нас осветишь ты. Без смысла спешат никуда Но верим мы, что ты Весь этот мир сотворил Но верим мы, что ты Нас в этом мире поселил Что день придет И сбудутся мечты И светом счастья Светишь ты, но верим мы, что ты весь этот мир сотворил, но верим мы, что ты. Поселил, что день придет, и сбудутся мечты, и светом счастья, светом нас осветишь ты.